Я вас приветствую дамы и господа, сегодня мы с вами поговорим про русскую локализацию, а именно про игры, в которых она появится официально, в которых она уже появилась и в которых она появится все-таки, хоть и ее там и не должно быть. Сейчас русскую локализацию очень редко где можно встретить, но к примеру Resident Evil 4 или Halo Infinite порадовали ею. Русская озвучка в GTA Vice City, Stalker 2, Starfield и многое другое вы узнаете в этом видеоролике. Ну а перед началом я хочу вам посоветовать такой проект как Stalker New Story, огромный открытый мир, в котором ты можешь стать кем угодно, монолитовцем, беспринципным наемником или охотником на мутантов Ивенты, оружие и главное, военная техника, это все то, что ты можешь встретить в сталкер неустории Переходи по ссылке в описании окунись в опасный мир зоны Вы на канале Таги22, у микрофона Тимур, и мы с вами начинаем После всех событий, которые происходят в мире, множество проектов и компания ушло с территории Российской Федерации. И логично, что они перестали делать русскую локализацию, потому что зачем она вообще нужна, если в нее не будут играть в России? Но это очень глупо, ведь в России говорят хоть и на русском, но Россия это не единственная страна, которая использует русский язык. Это прекрасно понимала компания Capcom, и все мы видели Resident Evil 4 ремейк, в котором была русская озвучка, где Леон матерился просто как сапожник. Кстати, очень интересная вещь, все начали ныть про русскую озвучку, то что ее везде нету и все такое, но почему вас раньше этого не волновало? Да, понимаю, русской озвучки нету, но в основном в многих играх есть просто русские интерфейсы и субтитры, чего может вам вполне хватать. К примеру, компания Rockstar не делает русскую озвучку в GTA, потому что их мнение, то, что все равно другая озвучка не может передать именно тот интеллект и все вот это вот подобие американщины, в котором оно есть в правильном виде, именно поэтому мы с вами наслаждаемся там именно субтитрами и интерфейсом, а озвучка там английская, чтобы передать полную атмосферу того, что происходит в игре. Это, кстати, возможно, могло и измениться после того, как выходила GTA 4, ведь в ней должна была появиться русская озвучка, и озвучкой должен был заниматься главный герой, сам Машков, но он отказался, потому что был весьма занятой, и компания решила, что раз уж он отказался, то они ничего делать не будут, хотя именно в тот момент, возможно, мы могли получить GTA с русской озвучкой. А ведь GTA 4 весьма близка нам, потому что некий ее сюжет даже очень похож на фильм «Брат». Да и разработчики вообще не скрывали то, что они вдохновлялись такими фильмами, как «Брат» и «В тылу врага», где одну из ролей играл сам Машков, а один из разработчиков вообще вроде был знаком даже с Балабановым, которым и снимал «Брат». Но давайте, я немножко отошел от темы и русская озвучка. Недавно появилась озвучка для «Хогвартс Легаси», в которой ее изначально вообще не было. Для «Хогвартс Легаси» появился закадровый русификатор речи, который выглядит, знаете, что-то подобие, когда озвучивали фильмы, как гоблин делает что-то подобное, это выглядит... Но есть что-то более профессиональное Hogwarts Legacy и идет сбор средств на русскую озвучку. И она будет весьма профессиональной, даже выпустили трейлер примерно того, как это будет выглядеть. И собирается на это все большая весьма сумма, а именно 1,9 миллионов рублей, почти два ляма. Так что я думаю множество других проектов скоро получит свою озвучку. Мало кто знает, но сейчас идет полное озвучивание GTA Vice City на русский язык. Еще в прошлом году была анонсирована русская озвучка для GTA Vice City от группы Mechanic VoiceOver. Группа по локализации игры объявил об идущей полным ходом дубляже культовой GTA Vice City. Будет не только дублированной сцены и геймплейные моменты, но и все фоновые фразы, Томми в ресете, вся речь на PC, а также впервые полностью на русском заговорят радиостанции всеми любимого города. Сейчас я вам покажу некий кусочек. Дали себе лакомый кусочек. Ну это же наркота, Сони. Семьи не будут ей мораться. Мир изменился. Нельзя семьям воротить нос, пока враги срывают банк. Короче, пусть кто-то за нас сделает грязную работу, а мы заявимся на все готовенькое. Кто там у нас есть? Кен Розенберг, чмошная адвокатишка. Ему вершить не удержать. А и не надо. Мы спустим Томи с цепи, дадим малость бабок на раскрутку. А через пару месяцев заедем проведать. Глянем, что да как. Как дело идет. Ну а также сейчас идет скандал со Стартфилд, потому что появилась информация, что из игры вырезали русский язык, хотя, скорее всего, он там даже не появлялся. Мы предположение, что он либо там появится со временем официально, потому что разработчики это могут сделать, Бефезда часто любят какие-то патчи выпускать спустя тысячи лет или перепродавать игру по несколько раз, ну или по ней также смогут спокойно сделать именно озвучку русскую сами какие-то мододелы, и сделать это весьма качественно, потому что сейчас этот уровень весьма прокачивается с каждым разом. Я сильно не рад расстраиваюсь, потому что я все-таки думаю, что там будет русский интерфейс и субтитры, а этого мне хватит для прохождения данного проекта который я весьма очень сильно жду. Кстати, пишите в комментариях ждете ли вы Starfield. Но ну, а также я сто процентов уверен, что со временем появится полная и качественная озвучка для Stalker 2, потому что это весьма большой культовый проект, который многие игроки ждут. Да, разработчики плевали в лицо фанатам своим, но энтузиасты из Game Voice также обещали выпустить качественную русскую озвучку для Stalker 2, что, я думаю, многие будут ждать. Ну а все те, кто говорят, что эта игра не для русских и русские вообще не смогут поиграть, прекрасно, все мы в нее поиграем. Игру я уже я уверен, что взломают сразу же практически, как и Atomic Heart, сольют на торренты, но ну, лично я Atomic Hard покупал, но Сталкер Stalker 2 я, из принципа скачаю с торренты, ну и русская озвучка со временем тоже появится, да, придется подождать, но почему бы и нет, все-таки опробовать русский язык в таком прекрасном проекте, которому он обязан быть, знаете, ну, себя не любить. Ну а для недавно вышедшего Star Wars Jedi Survivor, выпустили русскую озвучку в исполнении Яндекс Дзен, это весьма очень странно, честно говоря, кто будет с такой озвучкой? играть, там есть вполне субтитры и можно и так поиграть в игру ну а вроде бы для нее собирались также делать озвучку, как и для сталкера и также для хогвартса легаси, но честно у меня появляется вопрос, кому она вообще уже нужна, потому что игра по полной просралась, это просто не знаю, баг на баге и багом погоняет и без оптимизации не хочу, чтобы вы парились, а озвучки она появится со временем в каких-то проектах ее просто будут делать, потому что проекты бывают весьма очень больших масштабов и фанатов много но какие-то компании сразу. На все остальное и выкладывают игру вместе с русской озвучкой, которая, вот примерно тот же Resident Evil, или так же, как делали CD Project с последним патчем для ведьмака. Там тоже была озвучка на русском языке. Не знаю, что будет с Киберпанком, надеюсь, что там появится русская озвучка, а именно в дополнение, вот. Так что, пишите ваше мнение в комментариях, что вы ждете больше всего. Многие, наверное, подумают, что я очень сильно жду в Сталкер 2 русскую озвучку, но я больше всего жду русскую озвучку в GTA Vice City, потому что это одна из моих любимых игр, и вообще моя самая первая, если не считать кипения. Ну, на этом все, дорогие друзья, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, мнения, подписывайтесь на канал, да. Ну и играйте в игры, которые существуют.